Добрый день, подписчики и гости канала. Спасибо вам, что заходите ко мне на канал по покеру. А гостям канала особая благодарность, так как именно вы являетесь уникальными зрителями, которые набирают в поиске слова «покер» или что-то на эту тему, и вас перенаправляют на мой азартный канал «18 плюс». Спасибо, что заходите в гости. И сегодня у нас торжественное видео. Сегодня вы услышите и узнаете того человека, того счастливчика, кто получит от меня приз по итогам конкурса. Как получить первую тысячу без обмана. И это будет продолжением того первого видеоролика, в котором был объявлен конкурс. Кстати, ознакомиться со всеми правилами конкурса вы можете по данной ссылке. Данное видео небольшое по времени, всего 2 минуты 6 секунд, но оказалось ценным. И возможно в следующий раз именно повезет вам. После вернуться на данное видео, чтобы уже быть в теме и увидеть того счастливого победителя, обладателя небольшого, но приятного денежного приза, который, на мой взгляд, даже и не знал про условия конкурса, а просто, как принято говорить, оказался в нужном месте и в нужный час. Это видео я решил сделать ближе к Новому году. Ни, ну, немножечко не успел, так как не сразу нашел я нашего победителя. Сделать так, чтобы этот счастливый человек, хоть немного, но стал добрее, верить другим людям, быть позитивным, радостным, как уже сказал ранее. Самое главное быть счастливым. Всех этих перечисленных качеств не хватает большинству людям. А так, как считаю, что являюсь сверх человеком, а также приношу удачу, как у меня написано на канале, то мне хочется поделиться этим с вами, дорогие подписчики и гости канала. Но давайте вместе будем делать шаг за шагом и двигаться к намеченной цели. И, друзья, я только что испытал такое чувство, мне стало так приятно, не знаю, как вам это передать, но передаю. Мы сейчас будем делать приятное другому человеку. Я даже не знаю, кто это будет, мужчина или женщина, но думаю, что это будет очень интересное видео для тех, кто любит дарить радость, любовь другим людям. И первое, с чего мы начнем это считать. Думаю, что большинство людей училось в школе. Хотя, вспоминая свои школьные годы, у меня не получалось хорошо учиться, но в школу ходил. Мне было интересно. Хотя на сегодня это не важно, так и сейчас учиться вообще непонятно как. Как хотят и где хотят. И, кстати, чуть не забыл. Мои друзья и родственники, а также заинтересованные лица хотели поучаствовать в данном конкурсе. Но думаю, смысл весь теряется, так как им было все известно о том, как можно было забрать бы эту тысячу. Поэтому прошу не обижаться, а наоборот поддержать нашего победителя. А мы начнем считать. И нам нужно по условию конкурса от общего числа подписчиков, а их у меня, как вы видите, 1091, отнять 91, чтобы у нас получилось 1000. Для этого нам нужно э, опустить страницу вниз, на, нажать «Показать всех наших подписчиков». И как мы видим, у нас вот по дате оформления последний подписчик у нас Кирилл. И давайте посчитаем, сделаем обратный отсчет. как видите я нашел игоря кефтера как вы видите у меня здесь идет с ним переписка это вот начало первое сообщение которое он мне написал по поводу того что в принципе спасибо за ссылку все работает и в принципе у нас пошла здесь такая небольшая переписка и здесь внизу я уже пишу им, ему что хочу связаться с ним по skype или по телефону минут на 35 и он мне скидывает свой телефон и как видите, дальше я тут уехал просто из города, и вот сегодня только приехал. Так, ну что, друзья, давайте попробуем связаться с Игорем Кехтер. Дело в том, что я ему как-то сбрасывал сообщение на днях, не сразу получилось мне выйти на него. Хотел до Нового года вопрос отрешить, но в принципе хорошо, что хоть как-то связался. И давайте сейчас мы ему наберем и посмотрим, как у нас пройдет эта вся процедура. Так, друзья, ну что, набираем. Я сейчас ставлю на громкую связь и надеюсь у нас все получится. Так, у нас пошла музыка. Алло? Алло? Алло, Игорь? Алло? Так, сигнал сбросился, надо попробовать еще раз. Так, ну, с Богом. Как-то хочется все-таки вручить эту тысячу рублей. Самому даже приятно. Алло? Номер занят. Отставьте на так, номер занят. Нет. Так, ну он, видно, мне звонит. Алло? Так, это Омская область, друзья. У меня тут немножечко есть. А сейчас еще раз я позвоню. Неудобно, что если у меня будет звонить, все-таки мы как-то организаторы конкурса. Я думаю, что. Алло, а, алло Игорь. Да-да-да. О, привет. Это Максим с канала Покерный Мак. Я тебе сообщение писал. Что да, при... да привет, Максим. Я а, на дома привет. У тебя как это время есть? Минут две-три там. Да, есть. есть. Так, ну это, давай, как бы, я для канала с, с твоим поздравлением, разрешения, можно я видео на канале выставлю, чтобы, в принципе, тебе можно будет потом посмотреть. Ага. Разрешаешь, да? То сейчас всякие законы разные есть, что... Видео, в плане, что за видео? Ну, по видео, по награждению, я хочу тебе, ты стал тысячным у меня, я тут подсчет делал, и ага. э, ты вышел так, что по номером тысяча. А у меня условия конкурса, в принципе, можно будет глянуть, но я, наверное, скидывал тебе. Да, я смотрел. Так, ну давай сейчас, знаешь, как сделаем? Несколько вопросов я задам тебе, чтобы это было как-то правдоподобно, потому что, ну, на канале разное бывает, там, как говорится, подкручиваются, там еще что-то делают, что мы, в принципе, как бы, ну, незнакомые люди, это действительно, тот счастливчик, который, как бы сказать, я тут еще заработал. Пойдет так? Ты мой, ты мой, так, а вот с какого города, вот, интересно? С город Омск. Омск, хорошо, я вот с Волск, городской область. А, Игорь, а фамилия у вас это Кектор, да, я так понимаю? А вот интересно, мне фамилия заинтересовала, это она с чем-то связана, да, или как это, с какого-то города? Вы... Да нет, это дедушки фамилия. Ага, понятно. А как так получилось, что вот подписались на канал, у вас вас какой-то вопрос стоял, или так вот на бум взяли? Да, был вопрос, я не мог на ноутбук установить Поперстар Сочи, как бы, Рога, кому писал в комментариях в этих, ну, там блогерам и так далее и вот, вот, вот ты реально помог своим видео прям отреагировал быстро буквально там в течение 3-4 часов я написал комментарий и ты буквально в течение 3-4 часов выпустил видос там короткий 3-4 минутный и ссылку я на диск скинул вот именно став Сочи и я установил по той ссылке и ну отписал что типа ну блядь, благодарю вот ну приятно когда человек не просто так там шарлатанит, а реально помогает ага, понятно ну спасибо приятно тоже так, а Игорь, а вот на что тысячу думаете потратить? Как-то домашнее животное у вас есть или как-то для себя, как вы думаете? Ей, если а это... Как бы на праздники найдем куда <просил> что? Ага, понятно. Так, а увлечение какое-нибудь есть в жизни у вас? Какой вид спорта там предпочитаете или что-то еще? Да, хоккей игра. Хоккей, о, это классно. Раньше тоже занимался немножко со школы. Так, еще вопрос. А компьютерные игры играете? Есть любимая игра какая-нибудь? Да-да-да, но ну, я как-то начинал, пробовал, но что-то у меня она не совсем пошла. Ну, в принципе, рад, что у вас все получилось. Так, Игорь, ну а вам это, скинуть 1000 рублей вот на этот номер, да, будет можно? Давай я номер карты отправлю по WhatsApp или SMS-кой. А если вот на, на этот номер я скинул, по идее, должен прийти на счет ваш расчетный. Получится как вам? Ну, получится, просто я сейчас не в городе сам, а карта у меня с собой другая. Если получится, если я могу, другую карту скинули, пусть это у меня там не привязано, скорее всего, софткомбанк у меня там. Так, э -э на, друг, на другую а, карту. Ну, в принципе, без разницы. Ну, можно поэтому номер перекинуть. Раз, я не просто не сейчас не вот это буду перекидывать. Вам придет смс как-то вот? Да, придет, конечно. А, ну тогда сейчас, это минуточку, вот я сейчас перевести клиенту Сбербанка. Так, по, по номеру мобильного телефона. Так, ага, вот я вижу 930, ой, 923, да, у вас? Ага, сейчас я набираю 923 825 04 38 Так, сумма 1000 рублей Надеюсь, что там все у вас это Оповещение будет, чтобы это как бы подтвердилось будет, будет Так, напишу канал Покерный Мак СМС -ка. у -у -у -у. Канал Покерный Мак так, сейчас, минуточку буду отправлять. Так, нажимаю перевести. Так, сейчас у меня подтвердить по смс. Это мне, наверное. Сейчас мы попробуем подтвердить. Так, Игорь Сергеевич, да, у вас вот? Да, да, да. да. Сейчас подтверждение. Сейчас, на минуточку. Так. СМС, СМС. Так, сейчас. смс -ка. Так, что-то СМС. Видите, пароль СМС. Мне, по идее, должно прийти. Так, подтвердить. Комиссию. Ну так, где же она есть-то? Да это, это немножечко я тут так. Вам отправлю пароль. Что-то я не вижу объем. Так. Так, так, так, пароль. Мы на связи, поэтому... а, может быть. Так, ладно, тогда давайте, может, я сейчас сброшу. Ага. Связь сюда. И если что, вам перезвоню, уточню. Хорошо? Хорошо, да. ага. так, друзья, сейчас мы перевод делаем. Что-то мне действительно смс не приходит. Еще раз надо как-то сделать. Так, здесь все правильно подтвердить по смс ну давай так друзья у меня смс пришла сейчас мы ее введем так 12 580 и все 1000 рублей полетело к победителю все у нас как видите исполнено получатель игорь сергеевич Кехтер. так перевод мне пришло сообщение что перевод прошел 1000 рублей и мы сейчас связываемся э, с нашим победителем и спрашиваем подтверждение алло Ага, ну все, рад за тебя, спасибо тебе, что удачно подписался всех тебе что... Ну да, да, там продвижению продвижению канала, там, смс, там, может, что еще посмотрит Ну, спасибо, всех благ тебе, Игорь Пиши, если давай, что давай, Спасибо, удачи каналу. Ага, всего доброго, пока давай. Так, ну все, друзья, отлично